Хотелось бы услышать размышление лично Ксении Евгеньевны по поводу первоочередности стихий. Вы говорили, что по правилам нашего мира мужское превалирует над женским. Огонь, земля, воздух, вода. Но что произойдет на планете, если женское станет преобладать над мужским в глобальном в планетарном смысле? Чем чреваты такие изменения для планеты и человечества? И встречали ли вы в мифологии подобные варианты развития событий? Благодарю. Вот жалко. Да? Вопрос форума, не сказано имя, а я мне бы очень хотелось поинтересоваться. Вы с опасением спрашиваете или с надеждой? Ну, давайте попробуем разобраться с этим вопросом. Для того, чтобы, наверное, ответить на него в полной мере, я попрошу моих коллег вывести на экран схему, магическую схему трех кругов и сочетание стихий, чтобы я уже могла вам как бы предметно на практическом пособии. Вот Смотрите, перед вами сейчас находится схема, с которой мы постоянно работаем. Это схема, магическая схема трех кругов силы. Состоят они из креста стихий, это самые внешние границы. Потом находится первый круг силы, первый круг первооснов. Самый, самый большой, самый значительный, это уровень, где существует сознание богов, сознание древних и мощных разумов, которые, в общем-то, такие, как сказали бы, психологии архетипические, наверное, да, то есть константы, постоянно существующие, никуда не девающиеся при любой религии, при любых законах, при любых государственных образованиях, да, они всегда есть. Второй круг силы, это круг эгрегориальный, то есть там находятся все образования здесь и сейчас. Эгрегоры различных уровней, и религиозные структуры, от самых больших до самых маленьких, любые эгрегоры, коллективное образование, которые разрабатывают и внедряют идеи, и эти идеи уже непосредственно смещают на третий круг, самый внутренний круг, простой круг, круг реального бытия. То есть это вот в третьем круге, как правило, и существуют люди в своей в своем половом различии и мужчины, и женщины, потому что на верхних кругах такого различия, такое различия отсутствует. Там нет отдельно мужчин, отдельно женщин, а если люди и описывают каких-то богов в, в каком-то половом облике, да, то это лишь только дело людей, это вовсе не означает, что боги должны обязательно соответствовать их видам. То же самое и эгрегоры, да, то есть эгрегориальные системы могут быть представлены в сознании человека с женской компонентой, а могут представлены быть с мужской компонентой. Опять же, это все зависит от человека. Но вот то, где существует вот это вот различие да, между патриархальным и матриархальным, это пространство третьего круга. Вот там как раз и существует взаимодействие по кресту мужское на женское, а, э, то есть огонь воздействует на землю, а воздух, соответственно, воздействует на воду. Но это редуцированный, измененный огонь и вода, потому что и, и земля, и воздух, потому что если мы с вами поднимемся на круги выше, то там вот такая зависимость мужское-женское, оно уже будет отсутствовать. Потому что стихийная сила, например, по внешнему кругу, по первому кругу силы, она идет не крестом, а по кругу в противосалонном движении. И там и мужское влияет на мужское, например, огонь на воздух, и мужское на женское, например, воздух на землю, и женское на женское, земля на воду, и, соответственно, женское на мужское, вода на огонь. то есть там есть все комбинации, все в равной степени представлены, и нет ничего такого, чтобы конкретно где-то выделялось. А вот в пространстве мира людей там существует закон, и в разное время эти законы абсолютно разные. Вот сейчас мы живем в эпоху патриархата, эта эпоха предполагает, что идет внедрение мужского женское то есть огонь внедряется в землю но земля не воздействует на огонь опять же в третьем внутреннем круге во втором круге силы там вообще отсутствует понятие стихий поскольку второй круг силы питается не стихийными силами а силами вырабатываемыми на третьем внутреннем круге да, то есть из мира людей эгрегоры питаются человеческими энергиями, в частности, они пытаются временем, которое вырабатывает сознание каждого человека. Вот это вот так вкратце да, система существования мира. Было ли иначе? Конечно, было. Периодически по внешнему кругу да, Право власти переходит в, тот или, в ту или иную четверть, в тот или иной сектор. И не только женское воздействует на мужское, но, опять же, по закону равновесия и женское может воздействовать на женское, и мужское может воздействовать на мужское. Конечно, когда-то все это было. И в мифах, безусловно, вы можете найти такое отражение. Но эти мифы очень архаичные. Эпоха матриархата она была как раз перед эпохой патриархата и, в общем-то, она еще более или менее, что называется, если не свежа в памяти, то в летописях ее найти можно, в старых мифах и преданиях, когда матриархат процветал на наших землях. Это старые языческие предания, культ богини-матери и культ, когда мать сама выбирала себе муж. И всякий раз она, если не каждый год, то, по крайней мере, каждую эпоху она выбирала себе разного, всякий раз показывая, что в этот период развития ей предпочтительны вот такие-то, такие-то и такие-то свойства от огня, которого она принимает в качестве оплодотворяющего, оплодотворяющей силы. И воля ее была законна, воля ее была последняя. И мы еще можем найти источники, они еще есть, они еще сохранились, источники, которые нам показывают развитие матриархального культа. К чему это привело? К чему-то обязательно привело. То есть развитие шло в этом направлении и развивало возможности сохранения, возможности селекции, возможно, можно так сказать, селекции, подбора лучших механизмов для более сильного что Мы с вами знаем, это архаическое состояние, оно и до сих пор, в общем-то, на уровне биологии осталось в нашем мире. И чисто подсознательно женщина до сих пор пытается выбрать в качестве отца своих будущих детей самого сильного мужчину. Самого стойкого мужчину, да? другое дело, что понятие силы и стойкости в разные эпохи оно всегда абсолютно разное. Потом права поменялись и на третий круг, внутренний круг мир людей, мир биологических существ было, Смещено другое правило, другое правило развития, когда мужское внедряется в женское, и это мы с вами видим, в том числе и в окружающей природе, в том числе и в окружающем мире, и во всех биологических проявлениях, по крайней мере, людей, которые в большей степени ухватывают эти идеи, потому что в мире животных мы сможем с вами найти совершеннейшее разнообразие. Там есть и женское, которое привлекает к себе мужское и управляет им. Да? Есть и женское, которое влияет на женское, есть и мужское, которое влияет на мужское, то есть в биологии есть всё, но человечий мир, на который в большей степени возложена задача отрабатывать, реализовывать своей жизнью механизмы и новые идеи, закладываемые на высших уровнях бытия, то есть на уровне богов и на уровне эгрегоров, ухватывают эту это правило вводит его в свою жизнь как мораль, как образ жизни. И чем, скажем так, архаичнее общество, чем, чем более оно не то чтобы развито, а, а либертализировано, наверное, да, то есть где менее, меньшее количество идей борется друг с другом, и, правила конкуренции среди идей не такие сильные, да, например, в каких-то очень ограниченных патриархальных обществах, очень замкнутых религиозных ячейках, да, там раз одна идея, вторая идея, и больше они друг друг к себе как бы в компанию никого не пускают. А в свободных обществах, да, где скажем так больше большее больше право на свободу появилось, то есть большее пространство там существует, может существовать большое количество идей, вступая в конкуренцию друг с другом. А это значит, что и в человеке это отражается в полном объеме. Человек волен выбирать, по какой идее он будет жить в предельных рамках, конечно же, и из этих идей выбирать удобную для себя. Вот так в Европе например развивается тема третьего пола, например, да? возможности соединения, скажем так в однополых браках, да? где немножко меняются гендерные предпочтения, это тоже но ну, эксперимент, наверное, да, можно так назвать, это тоже своего рода э, механизмы развития. Просто э, знаете, когда патриархат пришел взамен матриархату, э, вот этот переходной период, э, перехода из одной традиции в другую, э, матриархат тоже очень долго не мог Понимать, как эта женщина может подчиняться мужчине. Это аксиоморон, это аномалия, так не должно быть, потому что это нонсенс абсолютнейший противоприроды. То есть жили настолько в таких устоявшихся условиях, что любое изменение этих условий, наверное, было так же дико воспринималось, как. Сегодняшнему ортодоксальному обществу какие-либо гомофобные настроения или предпочтения. Но опять же, все течет, все меняется, и каждое общество вольно себе определять, по каким правилам оно будет жить и какие эксперименты проводить сквозь себя. Кто мы такие, чтобы сказать им нет. Если они не в нашей квартире это делают, то на здоровье пусть делают. Правда? Но это так было лирическое отступление. Возвращаемся к магическому виду всего этого дела. Понимание о том, что есть круги, круги силы, которые транслируют свою идею, есть четыре сектора, через которые периодически проходит точка акцента, так и развиваются определенного рода правила. В мире человеков, то есть уже в третьем круге, круге внутри всех процессов, когда доходят уже, скажем так, не предпосылки, а готовые правила. А готовые правила делает эгрегориальная система. Здесь мы имеем и обоснование, и даже... В общем-то, видение биологическое, да, то есть подтверждение в природе о том, что мужское влияет на женское. Солнышко пригрело, земля раскрылась. Солнышко ушло, земля и растения спать пошли. Да? А это то, что мы видим. Но если мы раскроем образ биологии немножечко пошире, мы увидим, что не все так поступают. Есть которые наоборот. Солнышко ушло, все раскрылось, мы начинаем ночной образ жизни. Да? То есть явно не на солнышко реагирует, не на огонь реагирует Земля, да? не огонь, не огонь реагирует природа, на что другое она реагирует, на воду ли она реагирует, на воздух ли она реагирует, то есть у нее другие предпочтения, она может реагировать на мужское, а может реагировать на женское, а может сама выступать катализатором и реакцией для всех других систем. То есть мы видим только то, что мы видим сообразно собственным правилам, как оно должно быть. Расширим. В сознании увидим, что в природе есть абсолютно всё. Акценты, которые мы расставляем, мы расставляем сообразно собственным правилам. Но человек он в большей степени ограничен, чем весь комплекс природы. Поэтому та идея, которая отрабатывается сейчас и в той четверти, что огонь влияет на землю, а вода, воздух влияет на воду, в человеке в большей степени и в энергоструктуре сознания, и в психике, и в физиологии, то есть абсолютно во всем проявляется это правило, и энергетика перестраивается под это правило. И очень сильно перестраивается. Очень сильно перестраивается. Посему, пока мы живем по этим правилам, мы под эти правилами мигрируем мы становимся им подобными для того, чтобы выжить. Потому что если мы, например, себе сделаем другую энергоструктуру, что у нас, например, вода будет влиять на Землю в нашей физиологии, то физиология наша довольно, довольно скоро изменится. Довольно скоро изменится и настолько, что... Жить среди людей, среди особей с другой физиологией мы попросту не сможем. Вот. Для того, чтобы люди могли жить вместе, для того, чтобы они биологически были и находились в симбиозе с общим пространством, да, они подстраиваются под окружающую среду. И все это происходит не быстро, но автоматически. То есть человек мимикрирует под пространство. И если пространство изменяет свои правила, да, то есть мужское влияет на женское, в человеческом теле, в человеческой психике начинается все то же самое. Поменяются магнитные полюса, мы это почувствуем, начнет перестраиваться и физика, и психика, и что-то будет по-другому, и в, нашем, в нашей энергоструктуре тоже все изменится. Итак, возвращаясь все-таки к вопросу, который задала коллега, еще раз, да, никогда не обобщаем, когда говорим о магических силах. Всегда помним, что для человека одно, для эгрегоров другое, а для магии, для богов, для стихийных сил, для первопричин и первооснов совершенно другое, совершенно третье. Всегда уточняем, где мы сейчас находимся своим вниманием, на каком круге силы, о каком круге рассуждаем. И Исходя из этого понимания, делаем выводы. Нельзя еще раз правила внутреннего третьего круга переносить на всю систему бытия. Природа значительно больше, чем только человечий мир. Попробуйте это увидеть. И вам быстро бросится в глаза, что природа живет вообще на всех четырех секторах, и все у нее происходит немножко иначе, чем в голове у человека. Просто человек не будет жить в тех пространствах, в тех локусах, где стихии взаимодействуют иначе, чем в его физическом теле и в его психике. Это пространство будет для него аномальным, физически непригодным, психически непригодным, и он будет либо его, с ним бороться, то есть изменять его, либо пространство его побудит. То есть человек пока не может отрастить себе жабры, чтобы жить в стихии воды, а внутри мирового океана совсем другие правила взаимодействия. А мировой океан занимает большую половину пространства Земли, на которой мы Живем. И в лесу другие взаимодействия, и в пустыне другие взаимодействия. То есть во всех тех местах, где человек не живет, мы можем легко увидеть совсем иное сочетание стихий. Но в тех пятачках, где проживают люди, стихии взаимодействуют сообразно психике и природе человека. Вернее, наоборот, психика и природа человека взаимодействуют сообразно построенным там стихиям. Чуть раздвинем понимание и увидим, что не везде так. Стихии, которые мы изучаем в школе, мы изучаем их нечеловечьего мира, но помня, что мы прикладываем их к человеческой психике, поэтому, изучая каждую их, мы вводим каждую стихию в чистом виде, и в этом механизме под названием физическое тело человека и физическая психика, они начинают работать так, как заложено в третьем круге бытия, поскольку физическое тело человека пока не может находиться в других кругах бытия, то есть быть, например, нематериальным, как эгрегор. Человек еще пока не умеет телепортироваться да, или превращаться в туман, как те вампиры. Или не может своим сознанием находиться на третьем круге, на, на, прошу прощения, на внешнем круге бытия, да, то есть быть сознанием подобным богам, которые могут и физическом, и нефизическом, и каким угодно. У человека пока есть определенного рода ограничения, и эти ограничения предусмотрены состоянием физического тела. Мы когда вводим чистые стихии в свое в свой механизм, в свою психику, в свою физику, мы их сразу запаиваем друг с другом так, чтобы жить именно в этом пространстве, чтобы тело не развалилось от неправильного соединения. Но это не значит, что везде так. Так только в человеческом мире. Это наша беда, это наше счастье, это наша боль, это наша необходимость, это наш договор. Относитесь к этому как хотите, но в человеческом мире пока так. Но обрадую вас, это не навсегда. И все можно изменить, но при определенных условиях. Плотность человеческого мира настолько велика, что, пребывая в нем долгое время и планируя делать это дальше, Нужно смириться с тем, что психика будет и, физи и, физиология, и физиология человеческая будет запаяна именно таким образом. Мужское влияет на женское. А это значит, что и в социальном мире вы найдете то же самое отражение. Конечно, мы сейчас все идем к тому, чтобы это все стало равновесным. То есть мы своим сознанием и социальным миром, и разумом, и предпочтениями пытаемся выйти на внешний Круг, то есть хотя бы на второй, но это не получится, пока есть догматы, догматы не пускают. Должна созреть определенного рода критическая масса, то есть не то, чтобы эффекта первая обезьяна, но что-то около того, что-то близко к этому, то есть должна созреть критическая масса, которая рбанет вширь настолько, что все остальные, повинуя силе и инерции, просто пойдут за ними. Но пока критическая масса не в пользу тех, кто желает расшириться. Критическая масса сейчас пока за теми, кто желает сузиться. И сейчас она очень активно себя выставляет, потому что в основном этим умолением, патриархатом занимается именно религиозная среда авраамических религий, а сейчас она находится на стадии коллапса, а в агонии, сами знаете, все очень сильно обостряется. Поэтому чем больше они скажем так, проявляют себя именно в этом качестве непримиримости, невозможности изменить существующий порядок, что мужское влияет на женское, тем больше они проявляют себя, но, но, но и тем более видно, что это сигнал перемен. И возможно, мы эти перемены застанем и при своей жизни. Только надо понимать о том, что надо просто держаться подальше от плотности подобного рода сознания, то есть подальше от них. И тогда у вас все будет получаться значительно быстрее, потому что их... Много, Они, к сожалению, инерции сейчас пока способны засосать человека, который пытается научиться взаимодействовать с окружающим миром не так, как ему видится, а так, как устроена природа. А она устроена по-всякому. А значит, у человека есть потенциальная возможность перепаивать свое сознание и взаимодействие стихий устраивать тоже по-всякому. Соответственно, меняя и психику, и физиологию, быстро мемикрируя под определенные пространство. Но это дело. Будущего И этому надо еще будет научиться.